что голод голо господи, такое, а? Простите. Эй, вы как? Все ну, хорошо. Все будет хорошо. У меня все будет хорошо. Сейчас мы с тобой немножко покатаемся. сделать блять ну точно не сюда его везти. А что на дороге что ли бросить? Здравствуйте. Блядь, он смотрит на нас. Стас, давай оставим его просто в багажнике, ну прикроем простынкой, может просто следующий водитель не заметит его. Ты ебанутая что ли? Катюш, а че он голый-то? Стас! Это больной безумный мир. Я тебе говорил, надо валить из этой страны. Угу. Овца, блядь. Все, Кать, давай его здесь оставим. Нет, ну Стас, давай завезем его внутрь. Да Врач выйдет, заберет его. Нет, Стас, завезем его внутрь. Да не хочу изветиться. А если тебя камера засветит? И камера. Вот это, например. Ладно, поехали. Стас! Больница недалеко, скоро подберет его. Ну да. Ну, давай. Давай, пойдем, пойдем. Эй, вы ч? Все, Катюш, я заебался. Привет. Виделись уже. Сука. Тормоза стапа тебя. Вот сажусь в машину сейчас. Пока я еду, пожалуйста, отправь документы а, Спиваковскому. Он вредный дед, обязательно перепроверь, а, чтобы он их получил и прочитал. Да, погоди, сейчас я на громкую связь-то выведу. Ага, так. О, нихуя! Нихуя, мужик! Мужик, ты живой? Мужик! Блядь! А! А! Блять! Вс ⁇ вот эти в рот! Юля, блять! Юля, это пиздец! Юль, блять! Это прям пиздец! А, блять!